Я узнал, что у меня есть огромная семья. День в разговорах. Поют и гордятся ростом и правостью слабой страны. Правые спят, и, конечно, приснятся им о величии праведным сны. Правые женятся. Глянцевых харий лихо заполнен приветственный лист. Здесь монархисты и светские стаи, Каждый второй по натуре фашист. Правые пляшут, балы до да фуршеты, Строй из солдатиков, ряд из машин, Гомон, цыгань, певцы да поэты, Звания, статусы, деньги и чин. Духа рабочего жутко боятся, Богу, царю, капиталам верны. Правые спят. И сегодня приснятся им о картонном величии сны. Кто такой Бенитон Масолин? Трус? Нет. Человек очень смелый. Подлец, убийца, антисемит, живодер. Да тоже нет. То, что о нем пишет, показывает, что он был человек, который очень неуважительно относился к женщинам, но, пожалуй, из таких ярко выраженных недостатков это последний, который у него был.